Какое сегодня число? 17 сентября. 17 сентября. В некоторых районах Швейцарии плюс 25, а у нас плюс 1 и снег. И снег, да. Я в кроссовках обычных. Вот сейчас пойдем по вот этому маршруту. Куда-то туда. Пойдем. Начинаем маршрут. Идти один час 15 минут, да? Возможно. Возможно, если мы никуда не слетим с тропы. Лена, что для тебя самое важное в жизни? Ты меня поставила в тупик. Для меня самое главное в жизни — это просто сама жизнь, интересно ее жить и пытаться сделать так, чтобы было максимально комфортно и радостно каждый день. Я думала, ты скажешь саморазвитие. Так я уже развилась, Разв... развилась, развилась. Это если будете Да. Хорошо, значит, ну то есть получать удовольствие, да? Да. От того, что ты делаешь. Для меня, наверное, важна любовь э, в большом смысле, в большом понимании. То есть любовь к себе, к другим, к тому, что делаешь. Ну и согласна с тобой тоже получение удовольствия от жизни. Ух, Гедонизм. Следующий вопрос. Если бы у тебя был миллион долларов, ага. на что бы ты его потратила? О, я бы, наверное, бросила работу на какое-то время. Сначала я бы путешествовала и, допустим, рисовала просто в разных местах. А после моего тура по всему миру и занятия рисованием, может быть.. 6 8 9, примерно так. Я бы пошла бы снова учиться, поступила бы на Neuroscience, uh -huh. и сделала бы еще одну докторскую. Еще одну докторскую, вы слышали? Самое яркое воспоминание из путешествий в твоей жизни. Из путешествий. Это, наверное, океан, я так думаю. Какой... Какой в Америке океан Калифорнии? Рес Атлантический, а в Калифорнии это тихий, тихий, да. Тихий океан, Калифорния. Потому что очень было много всего связано с этим местом, в принципе, в плане планов на будущее возможных. И было очень здорово туда приехать, пообщаться с людьми, тебе близки по духу, рабочему и жизненному, в принципе. И гулять, и смотреть на то, что все, в принципе, возможно. Это весь мир у твоих ног, и такая вокруг невероятная, красивая просто природа. Если бы ты не жила в Швейцарии, где бы ты жила? Я жила бы в Америке, наверное. Где именно? В, США, в США, да? С, я думаю, ну да, в США. Ага. Я думаю, скорее всего, это был бы, наверное, Стэнфорд, потому что там очень много возможностей для развития, для встречи с интересными людьми, там очень красивая вокруг э, природа, и для хайкинга, и для серфинга, и для катания на и всего-чего пожелает душа, вот, и, конечно, минус сейчас это, возможно, политика Америки, но в основном да, так. проходи. Таких проблем обычно нет. Да. Так, я иду. Ага. Каких проблем? Еще раз, не поняла. Проблем. Обычно. Ну, нет. В Америке сейчас издаются странные законы про аборт. Типа запор... Запрет аборта. Да? да, например. А как бы в Калифорнии, насколько я знаю, пока не тронута этим. И, наверное, там все еще было бы жить неплохо. Но в целом линия как бы политики.. Ну, в общем, это слишком сложная тема. Mm -hmm. Подходим к какому-то очередному заборчику. И, Что? Чтобы всякое дверь не могло пройти на трейлер, закрываем. А мы можем медведей увидеть? Mm -hmm. О, как красиво. Mm -hmm. Так. Самые яркие воспоминания Новосибирска, моего родного города. Самые яркие. Я очень любила не то, что яркие, но теплые например, то, что мы по выходным очень часто ходили в кино, а после мы ходили в Нью-Йорк пиццу есть банана сплит и пицца с ананасом. Да, кстати. Нью-Йорк пицца — это была одна из первых пиццерий в Новосибирске, это были 2000-е годы. И тогда еще не было никаких Макдональдсов, Бургер Кинга, Макдональдс в Новосибирске появился достаточно поздно. Вот. Ой, сейчас покажу красоту. Ой, надо здесь остановиться мы и сфоткаться. Пойдем, да, пауза, останавливается Да. И вот там, конечно, была эта пицца с ананасами. Да, была. А еще однажды мы с Леной поехали. По-моему, за какими-то билетами... Для нашего класса. Да. Купить на весь класс билеты на какой-то концерт. Другой конец города, другой берег реки. И мы поняли, что мы потратили больше денег, чем у нас осталось на дорогу. И проезд тогда стоил буквально рублей. Шесть. Пять или шесть. То есть, пара центов. Нам не хватило двух рублей. Но нам было настолько стыдно просить их у прохожих, а что А мы все равно мы... просили. У да, двух. разве? Мы вам что, на, на пиво не хватает? А ну да. пошли вон, малолетние. Да, и в итоге мы пошли пешком через весь город, по мосту. То есть мы шли где-то час, да, наверное? Я думаю, что больше. Расскажи, пожалуйста, о самом сложном периоде в своей жизни. Это был переезд в дурацкую Германию. Почему дурацкую? Да нет, на самом деле Германия отлично, просто на тот момент она была казалась именно такой, потому что мне было 15 лет когда тебя против, как бы, твоей воли меняют твою жизнь в таком возрасте, тебе не очень от этого классно. Было очень сложно переходить в новую школу после школы, где ну, вокруг тебя довольно умные, образованные люди. Да, Лена ходила в школе, когда она училась, она ходила... Городские олимпиады по физике, по математике, да, тоже. Математики нет, городские не А я ходила на математику. Да. И получается, когда ты переехала, тебя отправили в школу. Так называемую халпшшуле. Что это такое? Это школа, которая, ну, в Германии такая система, что после школы начальной детей делят на три разные группы, отправляют их в три разные вида школы. И одна из школ это такая школа, где только -то заканчивают 9 классов, и после нее идут учиться на маляров, на продавцов, на такие простые как бы работы, да? Ну, не простые, имеется в виду не... Где не нужно именно образование в Вот, да. И туда изначально идут люди, которые, ну, как бы такие, немножко могут быть антисоциальными элементами, <laughs> например. У меня такие были. И мне просто было не с кем общаться там. Потом нашла много друзей, кто говорил по-русски также, но они были часто из маленьких деревень. Просто у меня не было с ними близкого общения, потому что у нас были совсем разные жизни. Понятно. Вот это было сложно. Но потом я пошла в хорошую школу, гимназию, и там все стало супер. У меня были друзья Эмма и Гот, и я с ними классно тусила. А я после 9 класса ушла в лицей при Новосибирском государственном техническом университете и с отличницы скатилась на троечницу потому что была смена обстановки другие преподаватели с другим подходом и они сразу усваивала новый материал из-за разницы в подходе к преподаванию так что да было сложно у меня наоборот все были супер умные вокруг меня Некоторые сейчас работают в Google, в разных мировых компаниях. А я преподаю русский, как иностранный. Ух, рука устала. Так, смотрим, что нас окружает. Вот тут вот, вот. снимите, пожалуйста. Да, молоко. Молоко. Сейчас проверим другие стороны, Лены. О боже. О чем ты жалеешь в своей Жизнь. жизни? Жалею. Может быть не только о том, что было сделано или не сделано, но может быть о каких-то своих словах или поступках по отношению к другим людям. Mm. Mm. Да нет. Понятно. И на самом деле жалеть, как бы думать, что что-то могло было бы сказано иначе, либо в другой момент. О таком жалеть можно, но как бы в принципе думаю, что все, что было сделано тобой, привело тебя туда, где ты сейчас, и к тому, какой ты сейчас есть. И мне как бы, в принципе, комфортно с тем, какая я сейчас, поэтому я думаю, что для конкретно меня все сложилось удачно. Но в отношении к другим людям какие-то, возможно, отношения э, в плане мужчин, может быть, как-то я не совсем правильно расставалась иногда. Не совсем правильно расставалась. Что ты имеешь в виду? У меня, допустим, нет таких сильных чувств, я думаю, ну все равно парень же хороший, он к мне хорошо относится. Попробовать можно, почему бы нет. А в итоге это было э, как бы Нечестно. разрушительно для да. нас обоих да. и не вело никуда. Но это не было как бы зря потраченное время, потому что все равно ты какие-то вещи у человека, от него учишься чему-то, да, и он от тебя тоже. Это всегда плюс. Какая-то интеракция между, между людьми, в принципе. Да. Но просто что-то могло быть более эффективно сделано в более короткий срок. Ну, либо просто не было особо важно. Да, хорошо. Сейчас покажу, где мы сейчас. Кажется, мы скоро вообще будем идти в полнейшем тумане. Мне вообще кажется, что из запущенных моментов не о том, что мы были до этого, что кому-то, может быть, сделал больно, либо потом какое-то мёс-приятное чувство, а скорее мне жалко о том, что я темы, когда были какие-то большие, красивые кому-то чувства, либо просто, что мне кто-то нравился, как просто личность даже, например, я не говорила это, а просто думала, что ну, зачем я буду говорить, это же как-то глупо, и может я не нравлюсь человеку этому, а на самом деле, мне кажется, это всегда очень важно, давать другим людям понять, какие они классные и отличные люди. Да, я согласна, многие люди боятся говорить о том, что их не устраивает, но также огромное количество людей не умеют выражать... Именно позитивные эмоции mm. и Это говорить даже важнее, о любви, чем... да. об уважении. Так что, ребята, <связывайте> обнимите того, кого вы любите. И а скажите... лучше расскажите словами. <связывайте> да. <связывайте> туда. Здесь надо проверить. Да. Туда. О чем ты мечтаешь? Тебе мечтаю? Mm. Нобелевская премия. Ну, вообще у меня всегда детская была мечта, да, но на детская получить Нобелевскую премию, но это было совсем детская мечта. А потом стала мечтой то, чтобы в усебниках по физике был какой-нибудь закон, названный моим именем. Чтобы там эффект Лены Фоль. Это было бы здорово. Но это такие детские мечты, а более как бы серьезные. Эффект Лены Фоль. Забыть iPhone в квартире Airbnb. Например. Вот. А если мечт... мечт, мечт, мечтаний, mm -hmm. более реальных и более взрослых, наверное, ну да, устроить себе комфортную жизнь и не работать каждый день по 8 часов, наверное, а заниматься также дальше наукой, но в более как бы свободном плавании. Это было бы здорово. И иметь время на то, чтобы путешествовать больше и заниматься собой. Ну это в самом деле невозможно. Почему невозможно? Это возможно. Сделай онлайн-марафон желаний. Продавай какой-нибудь Как попасть в центр. Это не очень популярный, да, будет марафон. С какими мужчинами ты никогда не станешь встречаться? У которых нет высшего образования. Почему? Вот мне слушай, ну есть, вот, например, да, я приведу пример. Я, когда путешествовала по Вьетнаму, встретила там парня по имени.. Сейчас скажу, Питер, у него была девушка, и мы все это время общались. И вот мне Питер показался очень умным, образованным парнем, но при этом у него не было высшего образования, потому что он... Сразу после школы начал заниматься строительством. Он, допустим, он из Англии, он купил себе дом. Угу. Он зарабатывает хорошие деньги. Он много читает. Он занимается, по-моему, даже музыкой. То есть человек все равно занимается саморазвитием. Но у него нет вот этого да. диплома высшего образования. Но и почему тебя это останавливает? Да, я понимаю твой point. Я знала, что я хочу на это ответить и сразу заранее. Я не говорю, что люди без высшего образования, они обязательно глупые и ничем не занимаются в жизни интересным. Я думаю, что наоборот, они могут раз таки, ну, просто как бы сферой у людей хобби их разное, да, может быть интересов, вообще в принципе по жизни. Но я хочу жить с тем, кто разделяет мой стиль жизни, понимает мои каждодневные заботы, мои мысли, там, не знаю, проблемы. А человеку, у которого совсем другой жизнь, который, допустим, строит дома, он может быть отличным человеком, интересным собеседником, другом, но как партнер по, по жизни нужен тот, кто как бы, может меня понять лучше. И у меня был опыт, и я понимаю, что человек из совсем другой как бы, сферы деятельности, сферы общения с людьми, да, с кем он общается, просто у нас не будут как бы, сходиться жизненные цели и интересы каждодневные, темы разговоров и там и так далее. Ага. Поэтому как бы вот понятно да. что ты думаешь о нынешних россиянах Левой. лена русская немка во первых что ты думаешь о русских которые живут в германии угу. и о нынешних россиянах в россии вот что ты о них знаешь ну. какое у тебя мнение о них? Ну, да. у меня такого широкого взгляда на то что происходит с этими людьми, да, как они вообще живут, я этого не вижу сама. Поэтому у меня нет какого-то прям конкретного мнения. Но мне кажется, что в России живущие люди, они очень любят как бы, ответственность отдавать на кого-то другого, перекладывать. Это всегда... да? да, это всегда было в русской э, культуре, ментальности, что вот царь, он за нас решит. И когда царь какую-то делает ерунду, не хочется ругаться. Mm -hmm. Они просто думают, что ну подождем. Если его. Потерпим. Да, потерпим. Иначе будет еще хуже. И это такая черта отличительная, которая очень сильно, мне кажется, мешает людям зажить правильно. И вот как мы с тобой вчера обсуждали, есть фраза. Лучшее mm -hmm. это враг э, хорошего. Мне кажется, что наоборот хороший это враг лучшего. Почему? Привыкнуть жить к чему-то. Привыкнуть деть в каких-то хороших, которые тебе кажется, в принципе, хорошими, ты думаешь, что вот зачем я буду пытаться что-то менять, что я могу потерять то, что у меня сейчас уже есть, и поэтому ты не достигаешь чего-то лучшего, потому что ты привык к этому, как бы, к кажущемуся такому комфорту. хорошему комфорту. Но есть Конечно. люди, которые удовлетворены достаточно низким уровнем жизни, и они даже не пытаются его улучшить. и... Сейчас, например, говорят, ну, мне и так хорошо. Мне в моем городе хорошо, в моей деревне. Я не хочу никуда ехать исследовать мир. И поэтому их мышление довольно стереотипно, то, что им говорят по телевизору, о других странах, например, кому они часто и верят. Это часто относится и к русским немцам, которые живут здесь в Европе. Конечно, пообщать нельзя ни в коем случае. Люди совсем могут быть радужных. И бэкграунды разные, и жизни прожили уже здесь, и в Европе разные. Угу. Но часто бывает такое, что, конечно, среди русских семей эти вот Патриоты. скрепы, традиции русские, они привыкли думать, что вот мы в 90-е уехали, и вот в России было так. Они думают, что там сейчас все еще так же. Да. В общем, да, они как бы очень склонны помнить хорошее. И как бы полный игнор ставить происходящее в нынешней как бы, реальности и очень часто семьи такие как бы очень не хотят чтобы дети только вместе женились там, да, на таких же русских немцев даже русские просто, это уже... Не хотят бы, или хотят? Хотят, хотят. А, хотят то, есть, то есть, чтобы оставались в своем таком да, жилье. Но это было это было всегда, это фишка русских немцев, они так всегда жили, потому что, когда они в России оказались, русские немцы, они жили в своих таких деревнях, селах маленьких. Коммунных, да. Ну, это была как из публика немецкая mm -hmm. на Волге. Было много-много деревень, богатых деревень, много ферм. И как бы их было довольно много, поэтому не было проблем оставаться в своей как бы закрытой общине и вот с собой жениться там и так далее. Вот, поэтому как бы до сих пор такое у них мышление, что нам нужно сохранять культуру нашу немецкую, как же так. И мне с детства говорили все, вот есть мальчик, вот там семья у нас, мюллеров, соседи живут, может быть ты познакомишься с ним? Мои уже смирились родители, что им не видать российского немца в семье. Пожелай что-нибудь тем, может быть, или дай совет тем, угу. кто изучает русский как иностранный, кто продолжает это делать, ну, несмотря ни на главное что. Самое это дальше продолжать его изучать, потому что все таки нельзя смешивать политику и просто культуру, да, и тем более язык. Это всегда, даже если сама страна, где носители этого языка живут, она вам не очень нравится, то изучение чего-то нового, это всегда, это развивает мозг, это классное хобби, это может быть какие-то проблемы каждодневных. Вот, и главное, наверное, в плане изучения языков любых, у меня в этом большой опыт, стоит просто чаще говорить, общаться угу. и пытаться быть вот в этой сфере, да, языка, да. как можно больше. Языковой среде. Да, языковой среде. Смотреть сериалы, поставить телефон на этот язык, общаться Ой. с Дашей. Да, спасибо. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы вам еще запишем кадры, когда мы вернемся обратно. Если вернемся обратно. Ясно. Вот всем. Желаю прекрасного дня. Пока-пока. Да, только тебя не видно. Да, да, мы хотим, ага. да? Да, ребята, зачем я согласилась здесь идти?